Мужчины, привет, с вами Тони, и сегодня будет, возможно, самый полезный урок из всех, как набрать максимально возможную лучшую форму, как перепрыгнуть свой потолок, который ты думаешь, что вот он здесь, ты можешь намного больше. Я дам вам одну большую жирную наводку, как это сделать. Если ты читал отчеты на нашем сайте liverepublic.ru о том, как проходят тренинги, там мужики постоянно отписываются. 30-40 лет, 47-49 лет, мужики, которые вообще без опыта в соблазнении, в знакомствах на улицах, до этого знакомились только на сайтах знакомств, как они делают там по 10-15 по 15 свиданий сейчас лучше поймешь, о чем будет речь. Итак, как же прокачать себя? Если ты уже знакомишься, проводишь свидания, соблазнения, но все это идет достаточно рутиной или не стоит вот результативностью, которую ты хочешь, то есть вместо удовольствия ты приходится тебе работать, работать, работать, ну просто не в кайф проводить по 100 свиданий там ради одного секса, о, Господи, как это ужасно. Но не дай бог так, или там, может быть, чуточку лучше тебя недостаточно устраивает, начни давать сам себе задания на каждый из этапов. Задания на знакомствах. Захочешь прокачать знакомство, начни, вот выпиши себе, придумай список заданий, которые тебе нужно обязательно сделать в момент, когда ты знакомишься с девушкой. Либо же часть заданий, там, 5 заданий, 10, 20, не обязательно их все сразу выполнять, которые ты будешь по шагам хотя бы по одному выполнять на свиданиях, на первых на свиданиях, на повторных. Придумай задание, которые ты будешь выполнять дома, когда привел девочку, для того, чтобы попробовать что-то по-другому, пробовать либо ускорять сильно, либо замедлять. По-разному, можно по-разному, и разные способы будет приводить к разным результатам. Некоторые задания я напишу в описании, для того, чтобы ты понял, в какую сторону двигать. Если не в курсе, у нас достаточно много полезной информации в описании, не забывай туда заглядывать. Много заданий ты можешь найти в моих прошлых роликах, попробуй повыполнять их. Посмотри ролики про обработку возражений, про игры на свиданиях, про поведение дома, записывай себе, записывай те задания, которые ты в следующий раз будешь выполнять. И вот, например, ты приходишь на свидание, у тебя одно из заданий – это повернуть девочку себе спиной, начать делать ей массаж. Убрать волосы, поцеловать или облизать заднюю часть шеи это рогенозон, если вдруг не знаешь. И ты уже знаешь какие вещи, которые тебе нужно будет сделать обязательно. И вот эти вот маленькие моменты, маленькие штуки, которые будут сильно прокачивать тебя, потому что это не совсем будет типичное твое поведение. Ты будешь смотреть на свою модель, ты будешь развивать свою модель соблазнения с разных сторон. Что-то может тебе показаться странным, что-то может и не будет работать, но что-то будет очень круто работать. И именно эти моменты ты будешь использовать в дальнейших соблазнениях, и это будет ускорять... И упрощать, и прокачивать тебя. Что ж, заходи в описание, пиши в комментариях свои варианты заданий. Сделаем этот ролик максимально полезным. Ставь лайк, подписывайся на канал, приглашай сюда своих друзей, пусть тоже пишут свои задания. Креатив не возбраняется. Прокачиваем себя. Пока.